Приветствую вас, козерожки! Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в ближайшие три недели, пока Венера будет двигаться по вашему символическому третьему дому, по рыбам. С 25 февраля она войдет в этот знак и будет там находиться до 20 марта. Третий дом у вас связан с поездками, коротенькими, с кратенькими какими-то путешествиями, ну в пределах одного города, например. Также это договоренности, это приятные встречи. И это показатель того, что вам захочется больше романтических встреч в ближайший период. Захочется быть более расслабленными, менее практичными. Захочется в чем-то себя отпустить. Захочется отпустить любовь в свое сердце. В общем-то, в основном... Вы, большинство из вас будет находиться в очень таком хорошем приятном романтическом очень таком чудесном мягком расположении кстати это еще указательно то что может быть вы захотите получить ну, какое-то небольшое может быть дополнительное образование ну например пойти на курсы кройки и шитья может быть кто-то ну, что-то связано с творчеством или может быть писать картины Ну, или например кто-то захочет курсы вокала взять ну, что-то такое связано с творчеством оно вас должно заинтересовать и и давайте смотреть дальше наиболее активны будут у вас сфера связанная с финансами второй дом причем шикарные аспекты на начале периода с 25 февраля и по 10 марта у вас будет открыт от из-за Благодаря вот этим вот трем планеткам, Меркурий, его расширяет Юпитер и плюс еще делает, знаете, ум мышления таким точным и практичным. До 10 марта открывается широкий доступ к информационным каналам. То есть у вас возникает понимание, как заработать деньги, к вам легче будут эти деньги, к вам будут приходить простые решения сложных вопросов. И... Конечно, идеально, идеально этот период использовать до 10 марта для получения какого-то такого, знаете, небольшого дополнительного образования. Но еще вы сами можете получать денежки ну, благодаря тому, что вы кого-то чему-то подучите. Также, что еще после 25 числа будет легче настраиваться на партнерство и создавать гармоничные отношения благодаря чудесным аспектам от Венеры. А еще подключится Плутон, аспект от Плутона к Марсу. Вот он, тригон, шикарный аспект. Плутон в вашем первом доме, а Марс у вас в зоне любви. Да, в зоне любви. Ага, активизируется ваша личная жизнь. И я могу сказать, что это ситуация, когда вы можете немножко поддавливать на своего партнера. Кстати, у кого были... Там может быть какие-то проблемы с детьми. Здесь будет ситуация улучшения во взаимоотношениях. Ну, если, не дай бог, кто-то приплел, то здесь ну, немножко, знаете, будет напряженная ситуация только до 13 марта. А потом там все должно быть хорошо, должно отпустить. Теперь с 27. -го. Я просто вижу здесь еще вот это вот напряжение, квадрат Марс-Уран. Марс-Уран, оно <coughs> будет действовать, оно действует на большинство людей. И, знаете, как деньги, деньги-дети, деньги-любовь, деньги-дети. Здесь может быть конфликтные ситуации, связанные с вашими любимыми, но они могут быть, эти ситуации с вашими любимыми, но они как-то, знаете, на финансовой почве. Или, возможно, ваши дети потребуют дополнительных расходов. Вот как-то так. И вы будете этим недовольны. Теперь, 27 -ое. Здесь у нас произойдет полнолуние. Смотрим, где будет полнолуние. Вот оно. Дева. Дева для вас это так. 12, 11, 10, 9 дом. Ага, вот как интересно. Поскольку здесь разрядка пойдет на уран, на уран, здесь может, который находится в вашей зоне любви, а дева в Девятом доме, значит, здесь, возможны, для кого-то будут соблазны, знакомства или какие-то дела с человеком издалека, с человеком другой культуры. Вот не соблазнитесь на всякий случай. Или будьте предельно осторожными. Здесь еще могут быть поездки. Соблазн тоже поехать куда-либо далеко. Ну, вы знаете, здесь прежде всего, знаете, где тонко, там и рвется. Вот если что-то в этих сферах жизни вас ну, как-то беспокоило и, или было для вас дискомфортным, то здесь ожидайте каких-то непредвиденных абсолютно действий со стороны вашего партнера, человека, от человека, ну, в котором вы были уверены на 100%. И еще, с, -с, -с, с 4 марта, давайте посмотрим, с 4 марта Марс переходит в следующий знак, в близнецы, он переходит из тельца в близнецы, здесь ему немножечко полегче, в тельцах он более такой, знаете, упрямый, тяжелый на подъем, а в близнецах он, наоборот, легкий, он себе порхает, но здесь есть минус в том, что вам будет трудно сосредотачиваться на каком-то одном занятии, будет желание ну, как-то распылиться распылиться в своей деятельности, тем более для вас это, по-моему, шестой дом, если я не ошибаюсь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, шестой дом это работа, это работа, это здоровье, значит, по здоровью до 13-14 марта все должно быть хорошо, лично у вас, и по работе также. Здесь идет период, видите, прекрасный, он поддерживается аспектом Марс к Плутону, Поддерживается еще. Правда, уже расходящийся аспект, но все-таки он еще немножко держит. И помогает э, соц... Меркурием с Юпитером. Но, но, это время, когда вам не стоит форсировать события. Э, в частности, что касается работы. Не спешите. Лучше ну, просто выполняйте какие-то свои привычные обязанности, но это не время для. Того, чтобы спешить до 13 числа точно Ну давайте сейчас посмотрим что будет после 13 -го. ну и на само 13 посмотрим поскольку это новолуние <coughs> новолуние в рыбах посмотрите вот какое чудесное тут у нас стояние сразу четырех планет само по себе этот день э, дает вам благоприятные возможности для контактов для знакомств приятные встречи приятные свидания возможны подарочки кстати, здесь ситуация именно или в дороге может произойти, или же по переписке, например. С 14 марта у нас секстиль от Плутона к Венере. Плутон и Венера, вот они, ну, соответственно и к Нептуну, придаст романтичности, придаст гармонии, желания. Ну, как-то, знаете, улучшить что ли, свои личные взаимоотношения в паре, да и вообще со всем окружением. И также этот аспект дает удачи в любви, в финансах и в творческой деятельности. Теперь с 16 числа тут у нас будет наблюдаться еще один квадрат, вот оно, добавляется квадрат Меркурий-Марс, и он уже будет держаться до 20 числа, до конца аспекта. Ага, что нам дает? Ну, дает некоторую конфликтность, распыление. Смотрите, вы можете чувствовать себя несколько нервозными. Постарайтесь как-то повлиять на свое настроение. Помните, что это временно, ну, где-то так приблизительно неделька. Или около недельки вам может быть как-то знаете немножко неспокойно, ну, как минимум до 20 числа. Дальше я еще не смотрела. Аспект сходящийся, Меркурий, 1 градус, а Марс 8, между ними 7 градусов и он будет сходиться в ближайшую неделю. Точно. Меркурий это движение. Кстати, он еще говорит о опасных днях. Вот поэтому будьте осторожны, не подскользнитесь и под сосульками не ходите. Теперь 20 числа Солнышко перейдет в Овен. Овен для вас ⁇ это семья. Из 20 числа ваша активность перенаправится в семейные стены. И начнется новый астрологический год. А что будет потом? Мы с вами поговорим уже на следующей нашей встрече. А сейчас посмотрим кратенький прогноз на Таро. Так, козерошки для того, чтобы вам было интереснее, поскольку, ну, может быть, в камеру не очень хорошо видно, как вас будут воспринимать окружающие. Вот эта карта, двоечка жезлов. Она означает вас, человеком, склонного к спорам в ближайшем периоде. Вы будете отставить свою точку зрения, причем человек, с которым вы будете общаться, он будет с вами в чем-то схож по вашему мировоззрению. И в итоге, вот по этой дополнительной карте, по шестерочке, по по влюбленным вы все-таки придете к согласию и уйдете вместе, весело виляя хвостиками. Теперь, как вы будете себя чувствовать в своих стенах? Ну, королева Пентакли, хозяйственная, это в принципе ваша карта. Это говорит о том, что ну, она означает, что вы уже посеяли зернышки и ожидаете их всхода. Вы хорошая хозяйка ну, или хороший хозяин. А если вы мужчина, значит у вас в доме есть такая хорошая хозяйка. И вот следующая уточняющая карта, она означает, что вы в ожидании. Вы уже сделали все, что могли, и теперь у вас период просто ожидания, когда вы получите свои ресурсы, на которые вы рассчитываете. Ну, достаточно спокойная атмосфера в доме, в семье, и никаких конфликтов в принципе не предвидится. Дальше ситуация с вашими партнерами и любимыми. Ну, не очень благоприятная, как мы видим. Вот она по пятерочке мечей. Идет борьба, отстаивание своих собственных интересов. И здесь, внимание, будьте осторожны. Потому что есть все шансы напороться на то, что в итоге вы можете расстаться. Видите, лодка. Можете каждый уплыть на своей лодке. Здесь идет конфликт. Здесь ситуация может закончиться тем, что один из котиков может взять свои свою котомочку, свои вещички, положить в свою лодочку и набраться решимости уйти от тех отношений, которые его перестали устраивать. Ситуация касающаяся карьеры здесь гармония и, вза и взаимопонимание. Также здесь по уточняющей карте солнышко. Вот видите, здесь тоже котики радуются. Радуются им весело. Они играют. Говорит о том, что вы найдете какого-то партнера, с которым у вас будет компромисс, который вам поможет достигнуть каких-то определенных целей в своей карьере, в каких-то своих главных начинаниях. То есть вы найдете своего покровителя или же вы получите помощь от своего покровителя. Это может быть какое-то вышестоящее лицо у вас по положению. Конечно, можно, может быть для кого-то еще быть ситуация похожа на брак, но если честно, на брак, про брак говорить еще рано. Здесь есть просто гармония, любовь и взаимопонимание. Вот я вам еще решила показать поближе, как выглядит. Видите, тут двое котиков резвятся, радуются жизни. Вот это то, что вам выпало на вашу сферу, связанную с карьерой, вашими главными высшими целями. Еще это показатель того, что вы сможете пробиться вверх по карьерной лестнице и вообще можете смело ожидать каких-то приятных сюрпризов. Ну а теперь главный совет. И главный ваш совет на этот период быть храбрым, быть сильным котиком, отстаивать свои позиции. Еще это показатель того, что нужно действовать очень быстро. Здесь 7 жезлов разбросано, они часто говорят о том, что ну, говорят о сроках в 7-7-7 семь, семь, семь дней. То есть быстро-быстро торопиться и отстаивать свои позиции время действовать еще здесь есть уточняющая карта которая говорит о том, что после того как вы добьетесь какой-то своей цели, вы можете вполне расслабиться с подружкой которая относится к королеве кубков которая мечтательная, это водная королева скорпион рыба, рак обязательно с ней отдохните она вас порадует ну что ж, надеюсь, что прогноз был мой полезен и до встречи в следующих периодах. Да, не забывайте подписываться на мой канал, комментировать, лайкать и делиться.